С вами был Оцин Михаил, у нас сегодня нестандартное видео, без микрофонов, без кольцового света. Все будет в прямом эфире, у нас сегодня будет маленький заказ. Только что приехал, привез две коробки. Лиля очень ждет одну из них Донского. Пошлите. Либо вот. ты приехал? Привет. Сейчас разусь. Я даже подрядки накрутила. А привет. Привет. А подписчикам? Привет всем! Ура! Господи, дай быстрее чем вскрыть! Ты не открывал его? Нет. Сейчас, сейчас. Маленький заказ проверил, а основной нет. Давай. Он у нас на столе. Арифлейм, на маленьком столе ой, там Арифлейм. Куча blastốле, цветов. Надо цвет включить. Что это такое, расскажи. Ой, у меня руки дрожают. Слушайте, кайф какой. За один рубль. Новый телефон, как он мне нужен для работы. Ребята, какой кайф, как его открыть. Слушай, тут все так запечатано. Руки телефон стоимостью почти 40 тысяч рублей вышел Ой, тебе за покажу, сколько вот. где накладная за рубль. накладную показываем нужные показывай. подтверждение показывай. вот 1 вот. рубль смартфон а 72 1 рубль Нишечок, да Самое главное, на все подарки, на, все, на всю технику, которая идет от Reflame, в качестве чека, мы сохраняем накладную. Также гарантия распространяется по накладной. Накладную в коробочку. Он классный! <связываем> <связываем> <связываем> Везде то можно снимать? Конечно, это твой телефон. Куча камер там сзади. Подожди, дай вот отсюда начинаем. Слушайте, как я рада. О! Самая дорогая распаковка Арифлейн. По крайней мере, у нас. Супер. У нас Сколько были куча ноутбуков, я? айпады, айподы. Айфонов еще не было, но все впереди. У нас девочка из команды iPhone сегодня выиграла. Там в чате в нашем директорском. Крутяк. Представляете, вообще. Очень удобно. интересно, он по размеру. Мне кажется, почти такой же, как у меня Но со второго этажа принесешь свой. Ага. Слушай, класс. Как приятно. Как приятно. Но это не просто так подарок. Это не розыгрыш. Я этот телефон заработала. Нужно было приглашать новых людей в команду. Накапливать баллы. То есть, новички размещали заказы. Все их заказы суммировались в течение 21 дня. И получалось... Добро пожаловать! Сим-карту хочется ставить. Да, надо сейчас будет переставлять, настраивать все. Не торопись, не торопись, сейчас вот, все у нас... Нет. Лиль. Вот, и у меня получилось, я накопила более 3000 баллов спонсорских, и на телефон как раз у нас было 3000 баллов. Вот я взяла телефон и еще там по мелочи разные подарочки набрала. Слушайте, это классно. То есть получается, что за проделанную работу, обычную проделанную работу, которую Лиля сделала бы и так. Она получила в подарок еще и телефон. Все, потеряли, Лилю. <свят> и второй да? маленький заказ. Буквально еще на сколько баллов? Неправильный пароль пишет. Это. Ну, потому что ты торопишься. На 34 балла. Лиля, расскажи, что у тебя здесь в заказе. Сейчас. Надо у нее телефон отобрать. Я Я там в этот. Так, здесь у меня в заказе. Так, это все под заказ. В общем-то, смотрите, одна клиентка заказала дезодоранты. Она, правда, брала еще другой цвет крышечек. Но их уже нет на складе взяла мыло бютаниколс, я рассказала, какое оно классное, крутое, вкусное, оно действительно классное. Потом она взяла станочки наши попробовать. Мне вот они, честно говоря, не очень как бы, прям, ну нет восторга, но для их цены это хорошие станочки, в принципе. Хотя в комментариях пишут многие, что они Да, всем нравится. И вот смотрите, акция идет, если вы добавляете солнцезащитные средства, то тональная основа и средства идут с еще большей скидкой. Там просто огромная скидка получается, вот пробуйте. Ой, у меня же голова кружится. Какое счастье. Я хочу быстрее попробовать фото и видео на новый телефон. Что, бежим настраивать? Да, пойдем быстрее. Ра! Ра! Ра! РА! Ра! Ра! Ра! Кто ]ipple. кота просил? Вот он. <с måled> он не понял, говорит, а где мой телефон? Кот. А где мои подарки? Ну все, пока. всем пока. До новых встреч. До новых распаковок.